Приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Дева. Сейчас мы с вами будем смотреть, что у вас будет происходить по вашим главным сферам жизни, период с 1 по 24 февраля. В это время Венера себе будет благополучно двигаться по вашему дому, работы и здоровья по Водолею. И учитывая, что здесь будет находиться 1, 2, 3, 4 планетки, то, конечно же, активность в этих сферах будет у вас очень-очень большой. Интересно, что остальные аспекты, которые будут исходить от сферы работы и здоровья, будут идти в девятый. Девятый у нас, как правило, знаете, дом связан со всем, что далеко. Далеко, высоко. То есть это какие-то чужие страны, иностранные партнеры. Это другая идеология, это философия, это высшее образование. Это дом... Кстати, иногда он еще может выступать как юридических дел в том числе. Ну, посмотрим. Ну, важно понять, что вот эти сферы, которые назвала, одни будут максимально активны. Начало периода у нас какое? Здесь с 1 февраля по 21 Меркурий, планета. Кстати, это Меркурий – это ваш управитель. И до 21 февраля он будет находиться в ретроградном движении и находиться в сфере вашей работы – о а чем это говорить? О том, что вам, скорее всего, предстоит доделывать какие-то свои недоделки. То есть нужно будет доделать ранее начатые дела, что-то переделывать, доделывать, оканчивать. Но начинать новое маловероятно, и я бы не рекомендовала, поскольку... В Меркурии он очень тесно связан с мыслительной деятельностью, с коммуникацией, с договорами. И может получиться так, что ваши суждения о партнере или, может быть, о вот, том объеме работы, которую вы должны выполнить, они могут быть ошибочные на этом периоде. И в итоге потом выйдет, что вы будете или сожалеть, что вы взяли на себя эти обязательства и эту работу, или будете в ней ну, разочарованы по какому-то другому поводу. Поэтому вот основной девиз это доделать и все. И доделать и забыть. Получить за это деньги и забыть. По аспектам. На что еще хотелось обратить внимание. Вот такой вот интересный Марс, который будет находиться здесь в девятом, будет делать квадратик к Юпитеру в работе. Знаете, такое впечатление, что какие-то ваши заказчики, особенно если эти заказчики связаны с ну, другими странами может быть и городами а может быть имеют какую-то определенную власть над вами могут на вас давить могут давить и чем будут негативно влиять как на эффективность вашей работы так и на ваше состояние здоровья вот вы знаете где ситуация что лучше все спустить на тормозах пока ну, выждать вы умеете выжидать. Буквально три недельки, и настанет ваше время, настанет ваш час, когда вы сможете снова действовать. Но здесь может быть очень сильное давление, от которого вам придется прятаться и уходить. Еще. Не берите на себя слишком много. Очень тяжело будет это выполнить и закончить. Если по здоровью вдруг почувствуете какие-то негативные «я», изменения, не ждите, что само пройдет. Занимайтесь. Само может и не пройти. Нужно принимать активное участие в своем выздоровлении. По помощникам. А, еще один тоже негативный аспект. От Юпитера к Сатурну до 17 числа включительно, вот тоже будет идти аспект, взрывчатый аспект, который может сильно выводить вас из себя. Вы знаете, для вас вот как-то в этом периоде будет не очень благоприятно общение с внешними раздражителями, то есть с людьми, которые находятся ну, где-то выше вас, дальше вас, то есть находятся с вами не на одной социальной ступени, ну или просто даже не находятся в сфере вашего постоянного контингента для взаимодействия. Постарайтесь ограничить общение с теми людьми, которые являются для вас или же неприятными, или же какими-то конфликтными, нестабильными. По помощникам. Смотрим, соединение с 3 по 10 февраля Венера соединится с Сатурном и будет вам помогать. Это работа, это здоровье. Если вдруг нужно будет действовать или как-то правильно распределить ресурсы, то Бог вам помощь именно на этом периоде. И плюс здесь еще добавится с 8 числа поддержка Юпитера. Даже если он и даст вам много работы, он даст вам возможность получить выгоду, получить удачу, остаться в выигрыше и найти какое-то важное стратегическое решение. Для своих задач действовать этот аспект будет до 16 февраля и очень часто он перекрывает любые негативные показатели других аспектов по помощникам с 5 февраля по 19 будет работать марс с нептуном нептунова зона партнерства смотрите с 5 по 19 февраля есть шанс договориться со своими сложными партнерами. То есть будет шанс. Будет шанс построить, то есть найти с ними какой-то консенсус, построить с ними правильный диалог, который выведет вас на решение ваших необходимых вопросов. Что еще? Обязательно обратите внимание на период 18-19 февраля. Период повышенной конфликтности. Постарайтесь не нервничать и не переживать. Я Хотя, хотя я смотрю, что ваше солнышко оно будет достаточно спокойно стоять, оно будет образовывать Марс, извините, не Марса а Дригон к вашему Марсу, к Луне поэтому для большинства из вас этот период будет как раз и пройдет достаточно незаметно и без напряжения ну хорошо давайте сейчас посмотрим также основные сферы на Таро и какой совет вам оно даст итак как вас будут воспринимать окружающие? По букету вы человек-праздник, который несет радость, праздник, удовольствие. С вами очень приятно общаться. Плюс еще здесь подключается солнышко. Кстати, это сочетание может указывать на долгожданное объединение и партнерство с человеком, о котором вы мечтали. И вообще вас воспринимают как счастливого и очень... Ну, нет, все-таки просто как счастливого человека. Ну, вот такой производите Вы будете производить впечатление. Что у вас происходит дома в семье? Здесь у вас идут дела, связанные с детьми или же какими-то новыми обязательствами. Может быть, приезд родственников к вам в дом. Может быть, это обычные какие-то ваши бытовые вопросы, которые вы решаете. Кстати, еще это может указывать на новую семью как будто бы вы что-то новенькое объединяетесь или в новом союзе, или новый человек приходит в вашу жизнь. А может быть вы просто новую квартиру получаете, какое-то новое место жительства. Теперь, что касается ситуации, связанной с партнерством, здесь интересно. Смотрите, с одной стороны, здесь гора ⁇ это препятствие, а с другой есть шанс... Быть, ну, решить это препятствие, разрешить это препятствие, но при помощи каких-то документов. Вы ожидаете новости, документы, принятие решения, э, переведете активную переписку, общение. На самом деле эта сфера может касаться как любви, таким и взаимоотношений в сфере партнерств, партнерства в области э, карьеры. Э, здесь очень важно проявлять настойчивость и работать с информацией. По поводу карьеры денежки, денежки к вам идут денежки по рыбкам, ориентируйтесь на денежки. Но единственный момент, что они могут прийти с задержкой. А еще здесь указание на то, что возможно поступление из тайных источников. А еще это указание на получение каких-то очень глубоких знаний, может быть, там глубоких философских знаний. И... Еще хотелось бы обратить внимание на сферу здоровья. Обязательно, если есть какие-то сомнения, лучше сдайте анализы, для того, чтобы не сомневаться. Ну и общая ситуация интересная. Дословно, такое сочетание, как звезды и клевер, считается как исполнение желания, исполнение задуманного. Здесь он немножко, знаете, как-то... По луне может указывать на то, что это желание может быть связано с семьей, Или это может быть беременность. Ну, понимаете, луна – это чувство, это женщина, это глубина. Ну, вот может, могут быть какие-то вот семейные сферы здесь быть задействованы. Но в любом случае есть шанс на исполнение задуманного. Так что желаю вам удачи наступающим периоде благодарю вас за ваши лайки комментарии за то что вы делитесь моим видео и до встречи